Люби меня, люби моей любовью. Тебе легко любить меня в дни счастья, Когда лицо поднято к небесам, Когда благословение в жизни часто По милости своей даю я сам. Когда здоров и радостен, и весел — Тогда любить особо нет труда, Тогда сама собой льется песня, И благодарность слышится всегда. Когда во всем мою ты видишь руку, Я умножаю ряд твоих побед, И ты тогда ко мне любовью дышишь, Когда ее без меры лью тебе. Но это все так просто и привычно — как должное, как дань моей любви. Люби меня, любовью необычной, Какой не знают люди всей земли. Ты мной в любовь возвышенную призван, Идешь в ночи ты или среди дня, Любовью независимой от жизни. Люби меня, всегда люби меня. Люби меня, когда не видишь света, Нависли тучи, и вокруг все тьма, Когда мольба осталась без ответа. Люби меня, тогда люби меня. Когда твои все рушат строения И ты не можешь цель мою понять, Когда ведусь тезею ничаженья, Ты не спеши на жизнь свою роптать. Люби меня, когда слезой горячей От тесноты душевной и тревог Под жизни тяжкою заплачешь. Люби меня, я и тогда твой Бог. Люби меня, когда слабеют силы, Твой путь тебя изранил, и истомил, И далека как бы от вопля милость. И кажется, что я тебя Забыл? Тогда мою любовь не взором меряй, но помни, я держу сам жребий твой. Люби меня, не видя, сердцем веруй, не слыша голос мой средь бури, бой. Люби меня в долине смертной тени. Тогда, когда пойдешь среди огня, когда вся жизнь течение изменит, доверься мне тогда. В тот час люби меня, люби меня, люби моей любовью. Ты мою дел, и ты дитя мое, и дорогой святой при чистой кровью, искуплено избрание твое. Ты помнишь раны рук моих сквозные, когда к кресту грехом я был прибит? Они свежи свежи еще и ныне, я просто не могу тебя забыть. Твое здесь имя значится на дланях, и все, что в жизни связано с тобой, часы земных твоих переживаний, как и тебе, мне причиняют боль. И крома я, что несравненно выше, святой при чистой Авеля крови. Уже ли вопиет ты думал тише о милости к тебе и о любви? Я возлюбил тебя еще до смерти и до прихода в этот мир земной, еще тогда, когда попал ты в сети и был уловлен сатаной. Я возлюбил тебя погибшим в Эдемском Богом, созданном саду, И я там к тебе любовью вечной движим, — сказал, что заместить тебя иду. У моей любви, не сомневайся в жизни, она сошла с небес до ада дна, она сильна проверь через все кривизны и к небесам поднять тебя сильна. Люби меня тогда, когда придется и жизнью за любовь эту платить, то пусть она такой тебе найдется, что даже аду дух твой не смутить. И лишь любовь что пламя испытала и не сумела от меня отпасть. Я ценю в тебе наивысшим словом. Люби меня и помни, я твой Бог».